Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик, и сегодня мы будем играть на новом режиме, Зомби КБ. Обновление вышло в ОБТ, поэтому сейчас там играет народ, и погнали. Итак, вот я уже на сервере, у меня, кстати, новый Калашек, новый ножик, поэтому, думаю... Мы затащим. Не знаю. На самом деле, нужно тащить, потому что тут есть зомби, тут есть люди. И вообще... И вообще нужно играть аккуратно, как я понимаю. О -о -о. Отлично, убил. Меня чуть не убили, конечно, но я убил зомби. Так, там человек. Отлично. Минус 3 уже даю. Минус 4. Зомби пока маловато что-то. Давайте кинем куда-то хаешку, я не знаю куда... Так. Опа, кого-то задамажил. Надеюсь, это был зомби. Либо человек. Оп, отлично. Тактика, стоять на базе. Стоять на базе просто. Просто стоим на базе, так. Я бы так если честно, еще какой-нибудь подсад сделал. Ну, вот туда. Там есть просто имбовый подсад. Ну.. Но... Оп, отлично. Еще одного зомби убили. Там еще человек где-то. Так, ну ладно, пойдемте немножко подпушим, наверное. Не знаю. Слышновато. Ага, отлично, меня убили. СМ-4, А-4. Эх, так, ну теперь я зомби. У нас все зеленое становится. Поэтому тут точно нужно идти пушить. Оп, отлично, отлично. Просто сваншотил. Челика. Так, и мы тут, опа опа, отлично, отлично просто А ну иди сюда Давай, домашего. Опа, отлично Это как бы резня, но как бы не резня А еще тут можно выкинуть руки вообще Блин, он слишком жесткий А, убили меня так, ну за человека мне больше нравится играть, чем за зомби. Потому что я уже там сделал достаточно много киллов. У нас тут на базе, прям. Отлично. Так. Давайте кинем гранату. Надеюсь, кого-то задамажим. Нет, никого мы не задамажили. Че, где все зомби-то? Мне так-то страшно туда идти, если честно. Блин, ну прям за зомби был. Так, нечестно. Так, ну давай. О, там идет, идет зомбик. Идиот. Где ты? А, вон, паркурист. Зомби-паркурист. А ну иди сюда. Э, а так нечестно. Я к тебе не хочу тогда. Нет, а ну иди сюда. Так, отлично. Последний удар вроде. Нет. Нет, меня убили. А, фиш, добрый день Да, меня тут уже узнают Такая популярная особость Так, ну ладно О, какая отдача Ну блин, коммунист коммунист. Зачем ты меня убил? Я теперь снова уже зомби 12.5 идем Ну, это, кстати, неплохо Думаю, неплохо Поэтому мы сейчас его убьем А может и не убьем. Ну, а убьем. А, нет, 38 на 38. Ну, неплохо. Режим неплохой. В общем, друзья, переходим на следующую карту. Но для начала я вам хочу показать, как выглядит менюшка после конца боя. Это просто офигенно сейчас. Вы это зацените. Если она, конечно, будет. Да. Просто посмотрите, это реально офигенно. В общем, переходим к следующей катке. Так, итак, друзья, вот у нас следующая карта. Это как она называется если честно ну ладно так зомби давай ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Отлично. Порычим немножко. по мне попасть не может. Нет. Нет. Ну ты, блин, крысы. Нет, нет, нет, нет. Чего вас так много? У вас слишком много. У меня 500 кп. У меня 500 кп. 200. Это очень фигово. Найс, nice. он что-то залагал немножко Убьем АФКшника А вот и он Ну я на тычку, да У меня было очень мало ХП Так, ну 5-2, 5-2 это уже неплохо, я считаю Так, я снова человек Так Давайте кинем туда, наверное Куда? Ну давай туда Может кого-то и задену Ой -ой -ой. Отлично Убили убили Отлично, еще один зомби минус Минус человек Так, ну что, идем Давайте сюда, блин, меня убили Эх, ну ничего страшного Так, я снова теперь за зомби Ну, в общем, я думаю, вы поняли суть режима Если вас убивают за человека То вы становитесь зомби если вас убили за зомби, то вы становитесь человеком. И вот такое разнообразие КБ типа. Ну, кстати, я не знаю насчет фарма а, монет на этом режиме. Но, возможно, можно будет и фармить. Надо будет это проверить. Сколько максимально киллов можно будет сделать. Так, а ну шел вон отсюда. Так, у нас на базе там... Блин, там человек же. Ой, вот это потно, вот это потно реально тринадцать килов. Так, что мы делаем? Нет, меня убили все-таки. Меня убили. Эх. Так, ничего страшного. Ничего страшного, что меня убили. Тут гранат, блин. Отлично. Так. Ой, ХП мало. Ой, ХП мало. Ну ладно. Так. Что-то слишком агрессивно. Какой доспехоник попался. После каждого убийства пишет, что я ну. Так. Отлично Сколько у меня уже килл 17 Давайте тоже ему напишем Что он лук. Так, идем сюда Так, отлично Ну я зомби забрал, или кого это он забрал Да, я зомби забрал так, мы, кстати, выигрываем. Мы выигрываем, это хорошо очень. Так, блин, меня убили. Так, ну 20 на 8, я думаю, это уже неплохо. Я думаю, это уже прям отлично. Я прям соло играю, наверное. Отлично. Отлично. Ну, 44 на 42, я думаю, это неплохо, победа, поражение, победа, отлично. Так, да. и там еще должна быть третья карта, ну, друзья, я думаю, вы сами посмотрите обновление, зацените. А, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.